Друзья, всем огромный привет! А, находитесь на канале Автоподбор25 Занимаемся мы проверкой перед покупкой а, Автомобилей вот, Сегодня авторынка зеленый угол не будет Можно я очки надену, потому что солнце светит Сегодня авторынка зеленый угол Ну как не будет? Будет немного а, Не будет цен Сегодня хочется поговорить а, О том, чем мы занимаемся Сколько это стоит, что вообще входит в проверку И чем это дело Все проверяется И на примере показать Не полный процесс проверки автомобиля, но хотя бы кратенький. И, кстати, еще немаловажная тема. Где искать автомобили? Вот прям сразу коснусь этой темы. Друзья, автомобили смотреть. Сайт называется drom.ru. Все автомобили есть там, практически все. За некоторым исключением, ну, в плане, может, продавец, ну, просто не успел выставить свой автомобиль на drom. Потому что люди все больше и больше начали покупать автомобили дистанционно. Вот поэтому, как ни крути, все выставляется на сайт Drom.ru, неважно какими буквами вы наберете русскими, там, английскими, хоть какими. Что касается Авито, ничего плохого против этот сайт сказать не могу, но Авито у нас не актуальный сайт объявлений. То же самое касается и каких-то там вещей и всего-всего остального и тем более автомобилей Итак, значит что касается проверки автомобиля сколько же это стоит проверка автомобиля стоит 2000 рублей то есть говорили уже об этом неоднократно вот специально делаем видео что входит в проверку автомобиля это вкратце да более подробная информация конечно же по телефону значит изначально смотрится кузов автомобиля на предмет битья Перекраса, шпаклевания, замены деталей, коррозия, ржавчины, гнили, дырок и так далее и тому подобного. В принципе, все, что можно посмотреть. Вот. Осматривается салонов автомобиля на предмет потертости, тоже вмятин, царапин, каких-то там зашитостей, перешитостей, грязи, там, запаха и так далее. Вот. Подключается сканер. Сканер, ребята, вот, получается, я вот э, в одном видео показывал, есть обновочка. Ну, если честно, да, э, по факту сканер, он не обновляется. То есть не надо сканер покупать, приобретать там каждый год. По факту обновляется только программное обеспечение. Но данный сканер 2019 года, вот, он, э, ну, в него добавлены некоторые полезные новые функции. Сейчас немножечко отойдем, да. Что касается... Ну, ладно, бог с ним. К оборудованию потом вернемся. Вот э, Весь вот этот процесс сопровождается фото-видеоотчетом. То есть вы получите фотографии всего автомобиля, каждой детали, фотографии салона, э, фотографии днища, фотографии колес, фотографии арк, всего-всего-всего. Плюс видео. Э, в сумме получается порядка где-то 180, 220, 250 фотографий. То есть узнаете, увидите, что с автомобилем Происходит. Естественно, проверяется двигатель, двигатель проверяется сканером, двигатель слушается, проверяется коробка передач, проверяется механическая коробка передач. На автомобиле катаемся, проверяется подвеска на предмет каких-то посторонних шумов. Понятно, то, что там досконально, да, что вот там у тебя через 10 тысяч километров тебе придется поменять салимблок. Такого, такого не проверить. Автомобиль загоняется на яму по необходимости, да, и по согласию по согласию продавца но основная масса продавцов конечно же они идут э, все идут на уступки открывается аукционный лист аукционные листы это отдельный момент ребят смотрите аукционный практически каждый автомобиль он есть в аукционной статистике там за некоторым исключением и то э, можно найти по всяким разным скажем так закрытым ресурсам что касается аукционных листов если 3, не прошло 3 месяца с момента покупки автомобиля в Японии, то аукционный лист открывается бесплатно. Если 3 месяца прошло, то открывается он платно. Там в районе э, 600 рублей. Вот, поэтому будьте готовы. Будьте готовы на этом. Вот, дальше, значит... Э, ну, в а, естественно, проверяются э, фары... Задний ход, пинки, рывки, автоматы. Я, по-моему, про все это говорил. Да, работа всего работа всего салонного оборудования. Короче говоря, ребят, более подробная информация уже по телефону. Это, это я так вкратце сейчас рассказал, что было у людей там не какое-то понимание, что проверяется. Дальше, значит, вернемся с вами к оборудованию. Что касается сканера. Сканер профессиональный, то есть это не какой-то там купленный на Алиэкспресс за 10 тысяч рублей. Это профессиональный сканер там, да, с дилерскими функциями. Как я уже говорил, сканер покупать каждый месяц, каждый год, там, каждые два года не надо, его просто нужно обновлять. Такой профессиональный сканер стоит в районе 100 тысяч рублей. Да, вот представьте, если вы будете себе сканер покупать каждый год по 100 тысяч рублей. Но это, конечно, не неисправильно. То есть без сканера никуда. Сканером смотрятся все системы в автомобиле. Также он имеет функцию обучения, там адаптация и много-много-много. Ну, в подробности углубляться не будем. Дальше, значит, а, без толщины мера. Без толщины мера, как бы, если честно, тоже никуда. Допустим, в данный момент есть три толщины мера. Вопрос. Зачем три толщиномера? Третьего, к сожалению, с собой нету. Но сзади а, бывает смотришь автомобиль, продавец. Да у тебя там толщиномер гонит. Там то, там это. Ага, ты подошел и показываешь. У меня их два. А у меня их три. То есть специально есть один недорогой. Есть один... А, в районе 10 тысяч рублей стоит, да? Но вот этому толщиномеру уже года два. Сейчас он немножко подешевле стоит. Кстати, довольно-таки неплохой толщиномер, да, и есть толщиномер подороже. Толщиномер должен быть, он должен видеть как цветной металл, так и черный металл. Это очень важно, потому что большинство автомобилей сейчас новых автомобилей они идут ну, какие-то есть алюминиевые детали, да, где-то крышка багажника, где-то капот, где-то весь кузов, ну не весь кузов, а пол кузова, как допустим на Nissan Leaf, да, у него очень много алюминиевых деталей вот толщины меры они проверяются они калибруются ну как бы они идут самокалибровочка, да но тем не менее я все равно стараюсь почаще калибровать эти эти толщины меры вот дальше значит что еще хотелось бы сказать? А сказать хотелось бы по поводу цены да потому что многие там вот у вас стоит автомобиль, посмотреть 2000 рублей, а что так дорого? Давайте вы мне за 1000 рублей посмотрите. Но смотрите, вы приходите в магазин, да, колбаса стоит 100 рублей. Вы говорите, товарищ там продавец, продайте мне колбасу за 50 рублей. Вам ее продадут? Нет, вам ее не продадут. Тут, ну, знаете, я считаю, что 2000 рублей это нормальная адекватная цена. Есть подборщики, которые берут там... И по 3, и по 4 тысячи рублей. Да? Есть сервисы, которые берут за осмотр одного автомобиля там 5 тысяч рублей. Но 4-5 тысяч рублей, я считаю, это много. Кстати, вот, возвращаемся еще а, к оборудованию. Да? Вот, вот это и вот это, ну как бы сканеры толщиной меры, это, ну скажем так, не показатель. Да? То есть не каждый человек может просто приобрести себе сканер. Ага, там, подключить его Машине, кстати, вот сам сканер, да Ну, вот сканера Вот такой вот шнурок Такой покупает, блин, а что это такое Куда это сувать, да То есть тут еще нужно разбираться Ну, ладно, бог с ним сканер Не каждый человек, второй момент Сможет прийти, взять толщиномер И просто пройти, посмотреть по машине То есть бывает, красит так То, что толщиномер он бьет вровень Да, есть такие моменты допустим, там новая деталь красится просто на два слоя, ага, неопытный человек пришел, потыкал толщиномером, да, о, все, ништяк, у тебя тачка, блин, в родной краске, но по факту есть крашеные элемент. короче говоря, я к чему веду, то есть, помимо всего вот этого оборудования, нужно еще там, а там это опыт, то, что у тебя за спиной, то есть, опыт невозможно наработать за день, за два, за три, за неделю, да, ну, там, за полгода, то есть, все это работа, работа, работа, то же самое, как и на учебе, там, институте учимся, да, без практики никуда, в любой работе. То есть просто, просто нужна, нужна практика. Вот, я вкратце рассказал, как проверяется, чем проверяется, что, сколько стоит. 2000 рублей город Владивосток. Что, кстати, кстати, тоже немаловажный момент. Работа официально, да, то есть мы платим налоги вот с этих двух тысяч рублей платятся налоги поэтому там какие-то проверки не страшны вот самозанятый самозанятый человек две рублей это город владивосток что касается пригорода там каких-то других городов ребят вы поймите это все отдельно да то есть там, человек позвонил скинул в уссурийскую машину посмотреть а ему ценник там озвучишь или в артеме или еще где-нибудь Ой, а что так дорого, а? а? вы же сказали, у вас стоит 2000 рублей. Ну, смотрите, вы, вы давайте посчитаем, да, время, а, там, трудозатраты, бензин, да, амортизация автомобиля и так далее. Вот. А, дальше. Что у нас дальше? В принципе, про это рассказал, про то рассказал. А, пишите комментарии свои, оставляйте, какие вопросы будут. Кстати, будем делать вот такого плана видео, да, вопрос-ответ, потому что э, нужно общаться. Что касается автомобилей, тут тоже, вот не раз уже говорил об этом, да, у людей очень у людей почему-то сложилось такое мнение, то, что на авторынке зеленый угол, все барыги, продавцы барыги. Смотрите, ребят, ну с чего взяли то, что они барыги? Это обычные люди, это обычные мужики, есть женщины, которые, которые просто этим зарабатывают вот где они барыги то что он зарабатывает на автомобиле там 20-30 тысяч но ну, это его работа вот если вам ну, как-то. я не то что там защищаю до да, кого-то я не говорю что там все а, все продавцы там супер у всех честные машины безусловно есть нормальные продавцы а, есть там продавцы не очень хотя если честно сейчас блин больше нормальных продавцов чем не очень да кто-то возит машины с большими пробегами, кто-то возит с маленькими пробегами, кто-то возит битые, кто-то говорит об этом, кто-то не говорит об этом, кто-то подделывает аукционные листы и так далее. Короче говоря, вот, если вы хотите купить нормальный автомобиль, допустим, возьмем просто пример, да, тот же самый Subaru Forester, да, вот вы хотите себе Forester, в рестайле а, с пробегом там 50 тысяч километров там 50 70 80 а денег у вас полтора миллиона вы поймите вы не купите себе автомобиль да вот форестер за полтора миллиона но если у вас еще смотря еще наверное в максимальной комплектации но если у вас есть я сейчас немного по цене могу ошибаться да ну вот допустим берем диапазон полтора миллиона есть и если у вас есть уже миллион семьсот миллион восемьсот да вы купите вот человек, который приехал на авторынок в зеленый угол, купил автомобиль себе за полтора миллиона, он будет потом наговаривать то, что ой, у вас там во Владивостоке на авторынке одни корчи, одно битео продается. Ну, ты же думал, когда ты машину покупал, да, ты купил машину за полторашку, за полтора ляма, когда средняя цена на такой автомобиль, там, допустим, 1,7, да? Поэтому, если вы хотите нормальный автомобиль, нормальный автомобиль, к сожалению, дешево он стоить не будет вот, что еще добавить Да в принципе добавить наверное больше нечего, просьба не звонить по ночам, сегодня ночью прям капец какой-то был, я уже не знал куда от этого телефона деться, кстати что касается видео, ребят не успеваю я снимать видео вот, не успеваю потому что потому что много работы. сейчас зайдем на авторынок, я на примере минут на 5 на 10 покажу вам, как проверяется автомобиль вот и что и следующее видео уже будет с ценами но ну, а пока не забудь подписаться поддержать и конечно же поставить лайк ну давайте рассмотрим вот на данном примере это prius 20 кузов 2008 год юбилейный 4 балла с пробегом 31 тысяча. да я вот напоминаю я подробненько не буду вам показывать рассказывать как это все делается просто так примерно итак начинаем мы с внешнего вида то есть сначала Сначала сам ходишь и визуально смотришь автомобиль, кузов автомобиля на предмет каких-то э, скрытых дефектов. То есть обошли, посмотрели. Если мы дефекты видим, ну в любом случае видим дефекты, не видим дефекты, будет фотографироваться все. Будет фотографироваться, вот, допустим, каждая деталь, да, колесо, состояние покрышки, состояние заднего крыла, состояние двери, состояние передней двери, порог, состояние по низу автомобиля такую а, небольшую наверное проверочку можно будет провести да то есть когда мы все это дело отфотографировали мы уже берем в руки толщиномер идем и делаем замеры подробно я вам не буду показывать как делаются замеры вот на одной детали покажу да то есть шаг небольшой, чтобы ничего не упустить. Видим то, что этот элемент у нас идет крашеный. А замеры толщины мира не фотографируются, а снимается видео. Итак, мы идем с вами по всему кузову, да, вот за одну такую бесплатную проверочку кто-то получит на автомобиль. Кстати, я аукционник не пробивал, не смотрел, но вроде как Действительно он бальный вот этот вот Prius Идет Вот значит сделали замеры толщиномера Кстати пока совпадает да, По левой стороне идет окрас Вот собственно к чему я говорил да, То что толщиномер он должен видеть как цветной металл Так и черный металл Вот смотрите Вот заднее крыло у нас идет а, Черный металл, Fe а железо А крышка багажника уже идет nfe то есть идет здесь алюминий, и показатели по алюминию будут немного другие. Давайте уже пробегусь до конца, то есть смотрим все: пороги, двери, крыша, все. Допустим, посмотрели. А, не знаю, как другие, да, но я вот почему-то начинаю осмотр именно с задней части автомобиля, то есть открываем дверь, там крышку багажника, неважно что это за автомобиль, изначально сразу смотрим на предмет снятия болтов здесь болты целые, обязательно просматриваем швы здесь допустим когда меняются задние крылья точно сварка у нас волшебным образом куда-то исчезает швы становятся у нас незаводскими то есть все по порядку, да, вот я открыл крышку багажника, я салон сейчас здесь осматривать не буду, не буду фотографировать. Дальше смотрим обязательно тазик, швы, герметики, чтобы все было заводское. А По-хорошему нужно сейчас его вытаскивать, да, чтобы нам туда вот подальше забраться. Но опять же на видео я этого делать сейчас не буду. Тазик снизу посмотрели, обязательно смотрим торцевые планочки, сам тазик, чтобы не дай бог вот там где-нибудь не спрятали, не сварили, не выварили. Вот вкратце осмотрели. Ну опять же по, привет, по каждой каждую дверь открывать не будем. На примере задней двери открываем заднюю дверь, внимательно осматривается проем на предмет каких-то дефектов, осматривается дверь на а, предмет снятия двери есть а, такие умельцы да когда ну реально когда делают там красят эту дверь не дверь красят а болты потомпонивают и в принципе человек который не понимает может не увидеть то что эта дверь снималась поэтому в любом случае чтобы себя обезопасить обязательно проходим толщиномером по внутренней части то есть внутренняя часть вот здесь но опять я вкратце покажу бывают такие моменты когда ну допустим здесь у нас что-то за да вот недавно у нас был фит, фит по аукционе он шел три балла по факту там еще и порог оказался менееный. То есть болтики подкрасили, там тряпочку положили, подкрутили, все отлично. По факту у автомобиля, ну, возможно, менялся порог, возможно, менялась часть порога. То есть детали, вы знаете, они могут по-разному меняться. Могут вот здесь кусок поменять, могут. Вот здесь кусок поменять, могут, там отсюда до сюда поменять кусок. Могут там э, стойку вот эту вот центральную поменять. Это уже, конечно, не, не есть хорошо. Ну и, конечно же, не мешало бы это делать ну, не прям таки обязательно, да, но опять же, лучше, конечно, это сделать. Это несложно взять вот так резинку, содрать, посмотреть, чтобы у нас точная сварочка, вот она, видите, чтобы она везде просматривалась. Если у нас, не дай бог, что-то резалось, то у нас обязательно будет надпил. Человек, подборщик, профессиональный подборщик, который в этом хотя бы там что-то соображает, да, он обязательно увидит то, что здесь идет не заводская а точная сварка, либо идет какой-то, либо, не дай бог, идет какой-то шов Итак, значит смотрите то есть осмотрели мы получается кузов автомобиля да на предмет окраса на предмет замены деталей на предметном переварки порогов замены стоек и всего всего всего дальше сматывается подкапотное пространство капот кстати на приусе на этом тоже идет алюминиевый Капотное пространство осматриваются также элементы автомобиля, то есть капот крылья на предмет снятия. Смотреть нужно очень внимательно, потому что, говорю, есть такие, то что делают прям как на заводе. То есть этого недостаточно, да, просто открыл, посмотрел капот, ага, целый, целый, дальние болты целые. Здесь тоже все целое, этого недостаточно. Тут надо как бы быть все равно повнимательнее. Обязательно нужно смотреть вот эту верхнюю планку, она тоже, знаете, ну как бы есть автомобили, где болты окрашены а, в цвет, да, есть, где нет. И вот неопытный человек тоже подойдет, смотрит, ага, вот у тебя все сорвана, да, у тебя тут по-любому планка менялась, ничего подобного. Обязательно нужно добраться до ноуската, до ланжеронов. Кстати, знаете, вот сейчас все вот эти новые машины пошли, все съемно-разборное. Ну, здесь мы особо ничего не увидим сейчас с вами на камеру, да. По факту без камеры это все огибается, залазится. Все это смотрится. А, неплохо, если у тебя есть зеркало специальное. Нужно просмотреть на герметик, нужно посмотреть шов на лонжероне. В районе чашек нужно просмотреть обязательно точную сварку, что с правой, что а, с левой стороны и так ребят в принципе по всему кузову знаете доходило даже до того то что вот у вот человека идет толщиномером смотрит тут тут тут тут там шаг у него допустим 20 сантиметров до да? а встречались автомобили когда у тебя часть просто вот отсюда до сюда и она идет менена как-то вот года три назад был такой был такой момент лобовое стекло обязательно смотрится проверяется как бы, ну, тоже, вот знаете, многие там приедаются к этому лобовому стеклу. По факту, по мне так, ну, если честно, по мне не важно, какое оно там, родное, не родное стоит. Лишь бы оно было нормально, не китайское как-то там а, не искажало. Скажа, Также по стеклам можно определить а, дату выпуска автомобиля. Итак, значит, смотрите, посмотрели мы с вами кузов. Все, допустим, у нас кузов. Ну, неважно, целый, не целый, все это дело мы осмотрели под можно будет закрыть уже. Дальше. А, заводится двигатель автомобиля. Двигатель заводится на холодную. И на холодную прям по видео показываю, как работает двигатель. Тут два момента. Не то, что два момента. Два раза. да, На холодную, на горячую и на горячую. Далее, а, пока, допустим, двигатель у нас там прогревается, подключается сканером. Сканером смотрят сканер смотрит все системы в автомобиле и немаловажный момент сканер до да, использования сканера именно на гибриде сканером автомобиль мы посмотрели посмотрели все системы все все это запечатляется фото видео отчетами дальше проверяется работоспособность всех приборов то есть мультируль там температура Круиз-контроль включается, не включается. Стеклоподъемники, складывание зеркал, регулировка зеркал. Проверяется там подсветка в автомобиле. Если это электросиденье, электроседенье проверяется. Вот, магнитола, камера заднего вида. Магнитола это вообще отдельная тема. Блин, почему вы все так любите японские магнитолы? Мне, допустим, они, если честно, не нравятся. Вот, и вы покупаете не магнитолу, не камеру. Ребята, камеры и магнитола, это вообще капец. Ну вы что, машину покупаете по камере заднего вида, по магнитоле? Магнитолу поменяли, поставили нормально, если она вас не устраивает. Если камеры нет, не надо отказываться от покупки. Был такой случай вот недавно. Блин, женщина, но ну реально она отказалась от покупки автомобиля, то, что нет камеры заднего вида. Ну как это так? Ну цена вопроса полторы тысячи рублей. Полчаса времени, все, у вас будет камера. Ладно, бог с ним. Это все проверяется. Также, смотрите, проверяются обязательно документы. Но вот эти документы не от данного автомобиля. Но я покажу. Допустим, если автомобиль привезен не на юрлицу, не на фислицу, а на юрлицу. То есть у вас идет выписка электронная. Да, тут раз, два, три, четыре листа. Идет СБКТС, это таможенный союз, свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. Здесь указаны данные оба автомобиля. Данные, если это физик-физика, ну, здесь данные компании, на, которой, компании, на которую таможен автомобиль. Добавочный лист к декларации, ну, ТПОшка, вот это вот. В принципе, в принципе, вот эти вот бумаги, да, они не нужны, но пускай они... Буду. Тут недавно тоже позвонил подписчик, говорит, мне вот без вот этих ТПОшек, блин, машину на учет не ставят. Сейчас у меня заберут ее на э, эту самую, нарез на площадку, Ребят, ну не знаю, первый раз я такое слышал. Аукционный лист, понятно, то что его можно подделать. И смотрите, если у вас автомобиль привезен на юрлицо, у вас должен быть обязательно договор от юрлица. Здесь уже стоит э, фамилия директора, стоит печать, стоит роспись вам нужно будет сюда вписать свои данные и данные об автомобиле стоимость транспортного средства составляет 3000 рублей почему 3000 рублей история долгая ну, не то что долгая, это нормальная история нормальная ситуация поэтому кому интересно можете позвонить я вам по телефончику по телефончику вам все расскажу так ладно документы сложу все посмотрели кузов все это дело отфотографировали, замеры толщиномера сделали, посмотрели элементы на снятие, поздергивали резинки, посмотрели подкапотное пространство на предмет замены каких-то деталей. Двигатель уже у нас прогрелся, слушаем двигатель, чтобы он не запунил, не газил, снизу не было никаких подтеков. Если есть какое-то подозрение, обязательно просит, просим продавца, чтобы заехали, заехали на яму. Вот я извиняюсь, я могу немножко что-то вот э, подзабыть, да, не договорить, поэтому, знаете, вот тоже все такие простые. Вы возьмите, попробуйте камеру и попробуйте себя поснимать. Дальше, значит, э, с камером посмотрели, работоспособность приборов проверили, ну и дальше переходим к салону, то есть осматриваются сидения на предмет каких-то подтертостей, там, э, я не знаю, прокуров грязи, залазится под низ, осматривается ковровое покрытие, дверные карты. Осматривается, в принципе, все в автомобиле. Я говорю, получаете порядка 200 фотографий. Некоторые говорят, у нас там аж, блин, телефон залипает, зависает. да Вот такого количества фотографий. Вышли, проверили работоспособность всех приборов. Смотрите, что касается ключей. да Вот тоже, как бы, вроде мелочи, да вроде мелочи, но... По факту как она может оказаться то есть продавец допустим занят продавца просишь открыть автомобиль он тебе да... а автомобиль идет бесключевой доступ он тебе дает сумку с ключами все ты подошел кнопочку нажал открыл спрашиваешь у него сколько ключей он говорит я не помню надо смотреть но он занят ну ты же не будешь там искать смотреть как ты как ты найдешь вот допустим ключ от Приуса, если у него тут стоит 20 приусов вот поэтому по ключам блин по магнитолам по камерам заднего вида, хода, это тоже, тоже все это можно сделать. Вот, смотрите, все, вот все смотрели, да, тест-драйв сделали, коробку проверили, все нормально. По подвеске все а, рассказали. Дальше, значит, а, давайте, наверное, присядем. Ну и также, естественно, это бесключевой доступ, проверяется работа, работа без ключевого доступа сколько занимает времени проверка автомобиля смотрите если проверка автомобиля происходит с вами то она может занять да там ровно пять минут почему так мало потому что пришли толщиномером машину посмотрели кстати попадаются такие машины когда толщиномера не нужен это просто вообще ужас толщиномером машину посмотрели заказчик клиент подписчик Принимает решение, говорит, нет, все, ребят, такая машина мне не нужна, вся шпаклеванная. Поэтому на осмотр автомобиля уходит 5 минут. Если автомобиль смотрится дистанционно, то в среднем на все вот эти процедуры, на все вот эти манипуляции уходит, наверное, порядка 30 минут на один автомобиль. Вот. Плюс время на заезд на яму да, и на тест-драйв. То есть, ну, если это просто тест-драйв, это еще где-то минут 10. Если заезд на яму, то по времени уйдет где-то где-то час на автомобиль. Дальше, значит, что еще хотелось бы добавить. Не помню, говорил я в этом видео не говорил. Что касается аукционных листов. Мне аукционный лист нужен только для того, чтобы узнать пробег на автомобиле. Ну и понятно, если это топляк, не топляк. Вот привозит человек автомобиль продавец купил себе да в японии автомобиль он уверен на сто процентов то что автомобиль целый то что автомобиль бальный то что он э, бьется по статистике но он реально бьется по, по статистике то что он не бит то что он не крашен да? а по факту получаются ну вот такие моменты да как смененными порогами поэтому аукционному листу доверять нельзя я не говорю, что все аукционные листы плохие. Я говорю это э, из, э, просто из своего, э, своего там, из нашего, из долголетнего, скажем так, опыта работы. Да? Потому что, вот еще раз говорю, продавец все вот уверен, у меня все ништяк. Но по факту, по факту получается. Вот, э, в Японии что-то где-то не посмотрели, что-то где-то не доглядели и так далее. Поэтому, ребят, обязательно, обязательно проверяйте автомобилей и покупайте автомобили не только по аукционным листам вот пример я не помню как зовут человека не помню с какого он города но это было вот буквально на той неделе смотрели ему спайков да спайки он скидывал штук наверное 5 я ему спайков пересмотрел все его не устраивало вот и тут все оп там блин я купил себе спайк я говорю, а что за сколько купил? Ну, я не буду дальше называть там, что за сколько он купил. Вот там то-то, то-то, то-то. Я говорю, ну, блин, вроде цена там нормальная, все ништяк, все адекватно. А, ну, говорит, ну, я его купил, ну, ты, говорит, ну, проверь, все. Ну, короче говоря, крышка багажника у автомобиля менена. Вот, дверь багажника. Как бы там внутри все целое, так называемый тазик, хотя там тазик они все целое, стойки, швы, герметики, все идет целое. Ну, тоже ж неприятный момент, Правильно? Ну, болты сорваны. А, нет, вру. Там э, со стороны стопоря немножечко стоечка подкрашена была. Как бы, как бы не сильно, но неприятно. Человек покупал машину как бальную. Аукцион там 4 балла был. Она должна была быть вся целая, без каких-то там мененных элементов. Короче говоря, вот такая вот, вот такая вот фигня получается. Ладно, на сегодня будем заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Э, видео такое на любителя, да, тут много просмотров не будет, но тем не менее я думаю, оно полезное будет для многих, кто собирается приобрести автомобиль в общем, э, спасибо огромное за подписку за лайки, за поддержку у кого есть какие вопросы, звоните пишите, ребят, э, что касается комментариев, да, не всегда есть возможность ответить всем на комментарии не всегда, э, читаются абсолютно все комментарии, но поверьте, возможность есть не всегда, потому что э, Работа, семья, дом, тренировки, дети, школа, садики, уроки и так далее. Бывает такое, -то, что ты спать уже ложишься, не знаю, уже в час ночи, да, вставать тебе там в 7 утра. Вот, поэтому на сегодня все, всем пока.